Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас идет обзоре набор нема инструмента или еще можно сказать гоковел с набором ударных головок от компании TopTool gdai 2001E. Это профессиональный набор подойдет как и для СТО, для предприятий и также можно использовать в гараже дома если у кого есть компрессор поставляется он в пластиковом кейсе данный набор сверху идет упаковочная коробка вот она указывается преимущество инструмента с обратной стороны комплектация инструмента и где изготавливается набор изготавливается на острове Тайвань это профессиональный инструмент с долгим сроком службы и с гарантийным обслуживанием в комплекте GKVORT код его ⁇ КААА1650Б ⁇ Это 1,2 дюйма присетительный квадрат. 678 Нм мощность. Он на сайте у нас представлен, поэтому более детальная характеристика вы можете посмотреть там. Так, гарантийный талон и также книжка по эксплуатации GKVORT в комплекте. Набор ударных головок коротких. Общее количество их 12 штук. Размеры 10, 11, 12, 13 головка. 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 и 27. Самая большая. Это короткие шестигранные. Головки, э, головки выполнены из хромолебеновой стали. Надпись Top Tool. Код товара. То есть КАБА. 1627 как код данной головки и указано CRMO, RMO это хромолиденовая сталь 3 короткие головки вернее не короткие а 3 длинные головки в комплекте идут 12 коротких и 3 длинные размеры 17 19 и 21 Масленка, здесь она пустая, без масла. Ударный удлинитель 125 мм. Быстросъемное соединение, уже идет в комплекте, то есть скручиваете уже заковерт. И мини-масленка, также идет в комплекте. Прикручивается при входе, в и вот. подачи масла в данной масленке осуществляется винтом. Так, кейс состоит из двух частей. Соединяется широкая зависа пластиковая. Замки запирания также пластиковые. Есть пустой отсек. Тут можно для всякой мелочи его использовать и сам кейс сейчас покажу вес набора 6,7 килограмма ширина кейса 48 длина 23 высота 10 сантиметров тип топтул и металлическая пляжка также надпись топтул 1981 года изготавливается инструмент. Напоминаем за подписку на канал, за оставленный комментарий э, или отзыв. Мы ставим, э, делаем дополнительную скидку в магазине при заказе. Спасибо за просмотр на видеообзора. До свидания.